Время идет. Меняются поколения, меняются идеи, подходы, мода, манеры и даже климат. Но всегда остается неизменно цель. С самого начала существования человечества было соперничество. Соперничество, которое неизбежно приводило к результату. Люди — это основной ресурс, который питает все материальное и делает это вечным. А время, проведенное в компании «АвтоСтронг», — это и есть жизнь для многих из нас. Здесь мы воплощаем идеи, чувствуем, живем, принимаем самые важные решения, обретаем новых друзей, радуемся успехом и, конечно же, растем, попутно улыбаясь каждому дню. Всегда готовы к общению, чтобы помочь сделать правильный выбор и гарантируем его качество. Открываем любые двери и масштабируем наши активы. Оптимизируем каждый процесс и стремимся только вверх. Как говорится, быстрее, выше, сильнее. Ищем новые и оригинальные пути, которые позволяют расширять наши границы. В поиске самого лучшего мы развиваемся и стараемся использовать только передовые технологии, сохраняя все ценное в лучшем виде, перенося все тяготы с легкостью. Загружаем эмоции и отправляемся в добрый путь, доставляя положительную энергетику в Россию, Беларусь и Казахстан. давая отличный результат, результат которого достоин каждый. Результат сегодня ⁇ это наше будущее. Автостронг ⁇ склад ваших возможностей.